Всем привет, сегодня 3 марта 2022 года и тема сегодняшнего выпуска, что происходит на рынке недвижимости. У меня сегодня в гостях Паша Репин, это риэлтор. Соответственно, он сейчас будет отвечать на мои вопросы, мы постараемся максимально емко, быстро. Работы много. Но, да. Короче говоря, Паш, мы пережили какой-то невероятный рост недвижимости, непонятный, чем обоснованный, но тем не менее все сметали. И сейчас мы подошли к некой точке, вот случилось то, что случилось. Вот мы с тобой общались в течение всего этого времени несколько, несколько раз, и ты каждый раз, там, значит, был немножко в шоке. Ну вот, наконец, собрался. Поделись, что конкретно сейчас происходит на рынке. Ну, то, что ставку ипотечную подняли, мы это уже знаем. Что сейчас происходит, но ну, а потом поговорим, что будет происходить. То, что сейчас происходит, лучше всего отражено на моем лице. На моем внешнем виде. Мне некогда даже подстричься, съездить. Я ночами заполняю заявки, потому что... Банки официально говорят, что в, там в кабинете у тебя написано, что 2, до 27 марта они официально, если не успеете до 5-го, то идете лесом. И ну, мы каждый день как на пороховой бочке, причем утром одна информация, а к вечеру другая, э, днем спою, она третья. То есть я правильно тебя услышал, что сейчас на рынке недвижимости среди покупателей ажиотаж. Огонь и ажиотаж. То есть народ побежал покупать. Э покупать недвижку, вкладывать деньги. Мы все слышали про то, что сняли там 111 миллиардов, причем эта информация там двух дней давности. Я сам после этого снимал, <смех> пополнял эту копилку кэша. Вот. Поэтому да, народ снял деньги, да, народ видит рухнувшие акции, да, народ по старой памяти знает, что Лучше там, сберечь, назовем это так. Много-много-много людей побежало покупать квартиры? Ну, э, я могу судить только по своему, не самому большому портфелю, но... Ну ты же общаешься с да. коллегами? Там. Я общаюсь, безусловно, звонков стало там раза в три, наверное, больше. Причем все это люди, с которыми переговоры, если на ликвидной вторичке, говорить, ведутся в разрезе, вы торгуетесь, нет, скажите спасибо, что не повышаем. Вот. Ну, это моя личная практика переговоров в последнее время. Причем через 10 минут после такого агрессивного натиска переговоров тебе звонят и говорят, да, мы вас авансируем. Есть, вот такая история, если говорить про ликвидные объекты. Подожди, то есть сейчас стали преобладать э, жилье вторичное, я правильно понял или нет? Но, э, Но э... именно то, которое уже построено. Я уже писал по поводу того, что сейчас делает застройщик, некоторые застройщики это ну да то есть как бы э, благодаря тому что ключеваяфон если господдержка в каком-то виде вроде как сохранилась а вроде как и нет то есть официально банки днем пишут продолжаем выдачу вечером ее прерывают на утро снова продолжаем ну как бы она формально существует хотя мое мнение там уже там 3 4 дня спустя это будет не 6 там а где-то 10 12 процентов это уже в принципе я думаю понятно каждому вот ну след день вот но благодаря вот этой разнице в сознании населения которое сравнивает твою 6 процентов ставку господдержки, а по семейной ипотеке еще меньше, объекты застройщика становятся суперпривлекательными. Далеко не все знают, что семейная ипотека распространяется в том числе на уступки физлица, поэтому застройщики, особо одаренные, делают следующее. Поднимают там, цены на свою ликвидную недвижимость там, на 30 плюс процентов, закрывая очереди, которые до этого реализовывали, по 5 миллионов, выставляя объекты за 7,5 миллионов, еще сужая круг поиска, создавая искусственный ажиотаж и продавая очень дорого то, что ну, там, завтра, на мой взгляд, будет стоить уже в районе 6. Давай еще раз. В общем, номер один. Народ побежал... Народ тратить... побежал просто пристраивать деньги. Просто пристраивать стройке, деньги. Во, вторичку, во, все, что, во, все, что, во все, что угодно. В недвижимость. В свое будущее право требования этой недвижимости. Хорошо и даже несмотря на то, что сейчас ипотека уже не 6 процентов, а она стала 15. Ну, мы говорим про ипотеку, которая на вторичный рынок, она была уже далеко не 6 даже накануне известных Нет, всем вот событий. Нет, сейчас мы на Новострой, была 6, сейчас сколько? Нет, все еще формально остается 6, формально. но эти заявки не одобряются, зарубаются, потом снова говорят, перезапускайте то, что мы вам зарубили, и вот такая чехарда идет. Но там я позавчера с клиентом купил известный ЖК, на который мы с тобой делали обзор, Поставки 5,85. То есть она одобрили. существует Да, одобрили, даже переодобрили Потому что банк там накосячил пришлось перезапускать Прям в режиме онлайн, то есть это была не старая заявка А перезапущенная Сейчас же официально отменили ипотеку в 6% Не слышал таких новостей Не слышал, то есть такого нету Нет. Есть просто есть. новости от банков Что мы приостановили выдачу Потом мы перезапустили выдачу потом, А мы кстати Хорошо. выдаем, то есть есть же банки Попавшие под санкции прямые есть государственные банки. Последний мой кейс был, когда я звонил в ВТБ. Ну, у меня есть своя одобренная семейная ипотека, надо на вторичке проворачивать обмен. Я звоню, мне говорят: мы приостановили. Я думаю, ну ладно, окей, есть банки под санкции, но есть же коммерческие банки, Звонил в коммерческий банк. Мне говорят: да у нас ровно то же самое. Хорошо, не пытайтесь. Скажи мне, пожалуйста, то есть, вот я, например, решил купить квартиру сейчас, пристроить свои деньги. Я приду, мне дадут ипотеку в 6%. Только нужно правильный банк выбрать или как? Нет. Не дадут. Не знаю. Не знаю. Ключевое. У меня сейчас есть... В субботу я съездил к одному застройщику, посмотрел... Там, с моей точки зрения инвестиционный проект там, ближе, ближе к центру города. Сказал клиенту, вот сейчас он стоит 3500. Я сразу в субботу приехал к застройщику, по телефону никто толком ничего не отвечает. Я говорю менеджерам, вы мне за 3500 это в понедельник отдадите? Они говорят, нет, будут другие цены. Я говорю, какие? Они говорят, не знаю. Вот те ситуации на рынке. В понедельник этих цен нет, потому что все все еще пытаются сориентироваться в этом хаосе. Ко вторнику, к вечеру мне отправляют эти цены. Подняли, допустим, на 200 тысяч. Я звоню сумму клиенту, говорю, в принципе, подняли не так много. Если мы проскочим вот по этой ставке 6%, то плюс-минус какой-никакой неинвестиционный потенциал, будем честны, это уже не инвестиционный Сохранение. потенциал, да, потенциал сохранения своих денег в каком-то виде есть. Что он мне отвечает? Я вчера запустил э, заявки в два крупных банка. Мне не дают решения по господдержке. Я бы взял сейчас, вот застройщик, слава богу, то есть с одной стороны у нас карта открылась, вот вам новая цена в новых реалиях, но с другой стороны у нас открывается следующая карта, банк, который два дня назад тебе говорил, да, берите господдержку, и говорит, и я не знаю, когда это закончится. Что на вторичке? Ну, если я хочу купить вторичку То кто мне дает кредит или что там Нет, ставка. пока ставка это 20+, грубо говоря, там есть какие-то 18, 7, минус сбер вроде уже поднял То есть, ну, ориентир 20 для вас ставка И это грабительская ставка, будем честны Я солидарен там с московскими блогерами, которые говорят, что Если эта ставка сохранится а Мое ощущение, она все-таки заградительная Такая, чтобы дайте нам осмотреться, подумать И решить, что будет дальше Вот, Если она в таком виде сохранится, то у нас кончилась Ипотека как таковая, и мы переходим В эпоху, когда абсолютно стоимость квартиры для тебя вообще никакой значения не имеет. То есть твоя квартира, например, в рынке стоила 12, а стала стоить 8, но там Обменная цепочка однушка и двушку осталась с той же самой доплатой там, в 3 миллиона. Если у тебя 3 миллиона есть, вы просто договариваетесь о том, что это там, доплата. да Вот и все. То есть это обменная цепочка. А если кто-то продает трешку, она у него стоила 14 миллионов, осталось стоить 10. Но ну, он также точно, разъехавшись, может купить себе однушку и двушку в тех же границах с доплатой. С доп... вот, то есть Значение име... начинает иметь доплата. Это уходит там, в 2090-е, когда... Короче, давай по-русски скажи уже. То есть получается, ипотеки. что сейчас ипотеки, ипотеки нет, соответственно, спрос на покупку. Uh, падает спрос Но на покупку он, он еще ажиотажный потому что остаются да, в, в будущего перспективе будущего недели падает. вторичка умирает вторичка то есть умирает. те кто сейчас пытаются пытается хайпануть на рынке вторички оказываются перед выбором а, максимально заработать на панике рынка и успеть продаться либо остаться у разбитого корыта, и через неделю то, что ты сейчас пытаешься втюхать за 4,5, хотя у тебя это 3,800 стоит, через неделю не факт, что ты сможешь это продать за 3. Вот он выбор, в который играет каждый из риэлторов. Но это в условиях там, <coughs> непонимания, что примет завтра там, наше правительство, наша банковская сфера, все что угодно. Вот на текущий момент как. Ты как считаешь? Я сказал, что господдержка, в моем понимании, будет не 6, а где-то 12, следовательно, там ставка 20% уже будет не настолько разительно отличаться, застройщикам придется немножко снизиться, и все это уйдет в какой-то баланс, где если у застройщика остается господдержка, у них по-прежнему остается стимулирование там строительного сектора который является бюджет наполняющим да там стимулирует много внутренних отраслей которые должны работать люди должны там заниматься своим делом и развивать внутренний рынок То есть застройщик остается этот инструмент но в новых реалиях вместо разницы 6 12 между вторичкой мы получаем разницу 1224 между и новостройками но людей у этого от этого денег больше не станет сколько таких объем на рынке будет вопрос у застройщиков будут непростые времена как и у нас всех как сейчас ведут себя застройщики? По-разному. То есть э, я вижу тех, кто <coughs> берет стратегию э, сегодня срубить бабла, а завтра будет что будет. а вижу тех, кто следует своим маркетинговым планам, немножко их корректирует, но играет в долгую. Мы же с тобой понимаем, что покупатель не дурак, особенно покупатель в бизнес-классе. Манипуляции тупейшие, когда квартира за 5 миллионов стала 7,5, он после того, как шумиха уляжется, распознает. И там, например, купил у тебя эту однушку на этой шумихе, а потом захочешь купить двушку, возьмет он, скорее всего, не у тебя, потому что будет понимать, что... Ну, я э, не, про не про тебя. то. То есть э, на рынке застройщиков, э, сами все застройщики ведут себя по-разному, но цены подняли все. Да, все подняли но цены. подняли по-разному. Да, есть те, кто, на мой взгляд, рубит бубло, есть те, кто поднял цены, чтобы просто осмотреться и понять, как быть дальше. Есть те, кто более твердо там, стоит на ногах и чувствует какую-то уверенность в своих э, активах. И, как бы, и, собственно говоря, не поднимает, не особо их опускает, ну, не предпринимает каких-то действий, которые бы отражали желание как-то воспользоваться паникой на рынке. Можешь хотя бы пару таких достойных, ну так скажем, застройщиков привести, которые не пытаются срубить бобосов, но... Да, я думаю, что я обойдусь сегодня без имен, нет, а не вижу в этом смысла. Я еще хотел бы один момент отметить, что у нас же несколько застройщиков в рамках России вышли на IPO. И еще вчера это было крутейшее преимущество. Потому что ты собирал деньги со Сегодня деньги. С людей, ну с обычных людей, которые покупали твои акции. Сегодня акции всех застройщиков, так же как и все акции в мире, обвалились. И твое присутствие на рынке ценных бумаг из твоего преимущества стало твоим слабым слабым моментом, с которым фиг его знает, что делать в долгосрочной перспективе. Вот то, что я на сегодняшний день могу сказать. Ну, то есть, дорогие друзья, соответственно, получается, что сейчас, если все-таки вы спешите вложить деньги в недвижимость, то нужно очень внимательно выбирать. Боюсь, что у вас внимательно выбирать места нет. А, застройщика. Застройщики пока я бы, наверное, рекомендовал подождать спада этого ажиотажа. Да. То есть вторичка, вторичка выберет свой спрос, вот этот ажиотажный, все пристроят свои деньги. Мы определимся, наконец, с какой ставкой господдержки и как она отличается от вторички. И в зависимости от этого, корректировки ценовых аппетитов тех, кто сейчас просто задрал планку выше неба, они уменьшатся. Ну, то есть я правильно тебя понимаю, что... Э, Все-таки, некоторый застройщик сейчас поднял цены просто для того, чтобы поучаствовать в разделе той наличности, которую снял э, потребитель из банков. Выгрести, заработать максимум. Ну, то есть, похер, что случилось, как бы. Ну, мою, войну, мое виднее такое, альпы, кому нет. война, кому мэтрами. точка. Есть, как бы, более вдумчивые шаги, есть тоже повышение на 15 процентов но как раз с моей точки зрения Хорошо. связано с рисками ИКО. тогда у меня вот такой вопрос <coughs> ну наверное и будем завершать уже собственно вопрос вот чего касается будущего да вот сейчас такое случилось народ выгреб деньги как? и я не исключаю что в общем то уже практически последние. Как? и этот народ с этими деньгами побож... условно на последние деньги ну, я надеюсь что нет да. А побежал там кто значит колбасу макароны покупать а кто квартиры Ну у кого на что там есть да и собственно говоря вот эти деньги сейчас потрачены вложены в бетон. квартиры в бетон да и ну вот сколько ну месяц да вот ажиотажа или там две недели а потом раз я отрезала все деньги кончились ипотеки дешево нет кредита дешевого нет и что тогда случается с рынком недвижимости что происходит не приведет ли это к падению цены на квартиры вот ты говоришь сейчас квартира стоила 5 стала семь с половиной так возможно через месяц эта же самая квартира будет стоить уже 3? ситуация с ценами у застройщика зависит от того что предпримет наше правительство в сегменте господдержка оставит ли семейную распространит ли ее на уступки физлиц а это кстати тоже большой Большой, как сказать, слабый момент застройщика, потому что если делать ставку на семейную ипотеку, то физлицы-то не будут так закатывать аппетиты свои до небес, и они будут уступаться под семейную ипотеку с другими ценами. Ну, я сам сейчас уступаю квартиру в том же доме, где 7,5, за 5. Потому что понимаю, что еще вчера клиент готов был забрать 4,800 за нее. А будет ли человек завтра готовый купить ее за 5? Вопрос. Второй момент, то есть застройщики упираются в то, что предпримет наш, там, в общем, строительный сектор для того, чтобы простимулировать отрасль. Вот, точка. Со вторичкой ситуация у нас какая? Сейчас остается покупатель с кэшем, но он вымывает ассортимент. Ассортимента становится меньше. Допустим, господдержка сохранилась, и варианты застройщиков... Uh, все еще привлекательнее по, по интересным ставкам в сравнении с двадцаткой Значит останутся те, кто будут продавать свою вторичку, чтобы переехать настройку, новостройку Выставлять свою на продажу, свою вторичку uh, Значит, на вторичке у нас происходит следующее Количество покупателей сужается, предложение расширяется За счет тех, кто вроде переедет в новостройку, господдержка еще есть Количество снизилось, предложение расширилось, что будет с ценой на вторичке? Правильно, она падает вот мое мнение, что, еще раз говорю, на вторичке. Те, кто сейчас пытаются квартиру за 4 миллиона, вчера стоявшую в вашей рекламе, продать за 5, могут оказаться перед фактом, что завтра ее не продать за 3. А, ну и вернемся к вопросу в, в глобально. У нас в Екатеринбурге, я сейчас врать не буду, но около 80% были ипотечные сделки, правильно? Ну, застройщики все, в принципе, на всех своих докладах, доклады, ипотечные сделки, ипотечные сделки. Значит... 80% аудитории, которая жила, имела какие-то хорошие доходы с их точки зрения и с вот этой ставкой, могла просто пристроить деньги и приобретать там какое-то имущество для себя, она вымывается с рынка, ее нет. Остаются 20. 20 тех самых, которые обменять однушку на двушку, разъехаться с трешки в двушки. Вот вам сокращение спроса со 100 до 20% в 5 раз у всех, в том числе у застройщиков. Что с этим делать дальше? большой вопрос может быть ну для меня вот э, света в конце этого тоннеля назовем так после истерии паники агонии и непомерных ценовых аппетитов желаний заработать здесь сейчас в плане спроса я больших просветов не вижу я просто готовлюсь к сложным цепочкам договоренностей со своими контрагентами ребята у вас есть классная трешка неважно сколько она стоит у нас есть трешка мы ее продаем тем, кто хочет купить трешку, покупаем у них двушку, и там условно еще с кем-то договорились купить однушку. Все. То есть мы возвращаемся в такую эпоху обмена, как это было да. когда-то давно. То есть сейчас уже про это все забыли, а раньше можно было расшириться только за счет да, Мы возвращаемся в эпоху, когда нет дешевых денег, которые ты привлекаешь, э, покупаешь что-то укомплектованное с ремонтом, сдаешь это под аренду и как бы чего-то где-то балансируешь, зато у тебя недвижка есть, да, там отбиваешь свой ипотечный платеж э, платежом по аренде. Нет, Если твой ипотечный платеж раньше за квартиру при ставке 10 был 20, то сейчас 40. А в аренду ты, в нынешнем рынке, когда население у нас не богатеет, мгновенно то, что сдавал за 20, за 40 не сдашь. Все, у тебя ну, нет просто этой возможности. Ты остаешься в рамках своей квартиры, дай бог, если у тебя там не предприятие, которое по тем или иным причинам разорвало свои европейские контракты и вообще не может дать тебе работу, вот здесь в моменте. Понятно, что это перестро перестроится, понятно, что мы перегруппируемся и начнем там какие-то дополнительные рабочие места давать тем, кто здесь, потому что, <laughs> потому что там просто работать невозможно. Но на это уйдет какое-то время. А люди, которые... Там верили в светлое будущее, а сейчас видят, что у них, например, надо искать работу, но они не будут покупать ни новостройки, ни вторичку. Они, дай бог, не будут продавать свою квартиру, за которую раньше платили 30 тысяч и не парились, а сейчас где взять эти 30 тысяч. Но как минимум мечтать о чем-то, покупать ваши дворы, холлы, мопы и прочую историю, ну не будут. А кстати, что случится с коммуналкой, как ты считаешь? У кого-то же она очень большая. А кто-то платит и ее, и у него там квартира стоит. Ну говоря. слушай, очень большая, ты имеешь в виду вторичке? Ну тоже это, это ну, вот... почему авторички? Авторички в новых домах. Например. Ну в новых домах мы с тобой говорим про обслуживание жилья. У кого она большая, это у э, ну, небедных людей. Что с небедными людьми, если мы говорим про элитный сегмент? У меня здесь чистая гипотеза, да? Из вот этих небедных людей сейчас есть те, кто мечтали о виллах в Португалии и в золотом паспорте. И, и деньги у них были. Но как бы, они, понимая, что виллы уже не светят, они будут пристраивать этот проект в центре города. Ну, покупать какую-нибудь там Октябрьской революции, еще какую-нибудь... Ну, вот, в те места, в которые земельные участки вот, были максимально близки к центру, которые по определению будут дорожать, потому что таких участков больше не будет. Ну, дорожать не в абсолютной цене, а с точки зрения там, тех тугриков, которыми мы будем рассчитываться через два года, назовем это так, да, ну, то есть мы же понимаем, что рубль может быть уже не рублем, вот, ну, не тысячи рублей, тысячи рублей. А, второй вопрос, что, как, ну, то есть появится дополнительный спрос на дорогую недвижимость, потому что Вилл в Португалии нет, в Москву не все хотят, в Москве там, не дай бог, еще какие-то волнения, если вдруг какие-то внутренние расприи, то это в первую очередь столица. В принципе, что в Екатеринбурге, где ты привык, где у тебя компактный мегаполис, ты купил себе классную квартиру, там, сыну через 10 лет понадобится, деньги вроде пристроил. То есть в бизнесе это будет. В принципе, и с этим, на мой взгляд, связана история про 5 миллионов 7,5 половиной. она же как раз вот в том сегменте, который центр города и так далее. Вот. Но второй вопрос, что будут те, <coughs> в этом сегменте, кто принял решение, что он не свяживает больше свою судьбу с этой страной, там, уехать куда еще можно, в Америку, где еще границы-то открыты, да в Грузию, в конце концов, Китай. ну Грузию, о, Китай, блестящие, да, айтишники, айти, ну там, блестящие айтишники, да, которых, там, они будут принимать решение, в принципе, расстаться со своими активами в стране, и пока там, это возможно, каким-то образом выехать из страны, так вот, кого будет больше, того, кто откажется от Вилли в Португалии и закрепится в городе? Или того, кто скажет «Прощай, матушка, Россия, мне с тобой дальше не по пути» и всеми правдами и неправдами, пока успевает, будет сливать эти же активы, купленные ранее по другим деньгам? Вопрос. Не могу на него ответить. Элитные брокеры больше меня по этому вопросу знают. Я с такой аудиторией не так часто встречаюсь. Но у меня, в общем, последний вопрос. А, это не то чтобы ты рассказал что нужно конкретно делать да это просто твои умозаключения твои размышления вот сняли деньги они есть ну вот сейчас побежали народ и снял да а, как ты считаешь вот все-таки нужно бежать прямо сейчас покупать квартиры вложить эти деньги или эти деньги лучше сейчас подержать в коробке или там не знаю там в банке на депозитном счете вот это ни к чему не призывая и ни... не. Нет, ты же спрашиваешь, как я руководствуюсь, да? да? Смотри, да, да, да. мы все видим, что сейчас банки дают покупать, не покупать. Банки дают депозиты под 20%. процентов. Да. Казалось бы, неси и, в общем-то, мне недавно звонил паренек, который купил трешку, заняв денег у родителей. И говорит Слушай, что думаешь, мне надо в этой трешке ремонт делать, продавать ли мне свою квартиру в Березовске? чтобы материалы на ремонт купить И еще я типа родителям должен. Я ему задал два вопроса. Ну, понятно, что если бы тупо продавал, чтобы купить материалов, то рекомендация одна. Продавай сейчас, пока цены не рухнули. Пробуй там чуть подороже продать, чем раньше планировал. Но продавай и закупайся материалами. Поверх квартиру обставляй материалами, потому что через две недели эти материалы будут стоить других денег. Если они будут, в принципе, эти материалы качественные, да? Логично. А дальше долг с родителями. Он мне говорит... Как бы, вот, они же, я им отдам полтора миллиона, который у них занимал, они понесут на 20%. Я говорю, слушай, ну смотри, мы с тобой не понимаем, когда вся эта истерия закончится, а ставка Центробанка 20 это все-таки попытка заградительная выставить, да. И, допустим, сейчас есть банки, которые обещают тебе, особенно там не государственные, да, не крупные, которые обещают тебе 23 годовых. Допустим, они, кстати, это делают почему-то там на 3 месяца, на полгода уж не знаю, как они так прозревают, да, но. Ситуация закончилась, слава богу, мирное на небо над головой. А, слава богу, мы как-то поняли, как существовать под железным занавесом. И Центробанк снизил ставку до 15, допустим. Как эти банки перед тобой будут, будут обязательства, взятые на полгода по 20%? Не знаю. В лучшем случае они будут задерживать тебя с выплатами, они будут тебе реструктуризировать этот долг, какую-нибудь еще историю придумать. В худшем они накернятся. И твой банк будет санировать, а ты свои деньги ждать. Поэтому как бы ты спроси у родителей, а им сейчас эти полтора миллиона в деньгах нужны? Если они верят в то, что их правительство э, способно на полгода, ну, как банковская система, да, давать им эти 20 годовых, да вперед. А если они не знают, во что превратятся эти их полтора миллиона рублей даже через три недели, ну, пытайтесь искать другие инструменты. Я про себя скажу. У меня была уступка, которую я там, выставлял законский ценник на бирже переуступок. В первый день, когда вся эта чехарда началась, мне позвонили и сказали, хотим вас купить. Четыре месяца там было молчание, потому что ценник был заведомо задран. А я думаю, а что я сейчас с этим делать буду? Ну, тут я квартирку дострою, она уже, слава богу, на высокой стадии, ее точно достроят, да? Там банковская система, кризис, хедехарадить будет, застройщиков будет, которые на IPO сидят, неважно. Эту вот, ну, там, до третьего квартала, дай бог, допинают. Там уже, я думаю, материал куплен по старым ценам. Вот. Я ее как-никак, примерно за тот ипотечный платеж, который поставкой ставке старой плачу, я ее сдам. Сдам и пережду это время, вот в этом режиме, объект вроде есть, объект вроде построенный. Я плачу банку те рубли, которые мне платят за аренду. Ну, пережду, пересижу в этом состоянии. Второй вопрос. У меня же машина, я же купил себе новую машину, которая, наверное, стоит в гараже, подорожала уже раза в полтора. Только что потом я на, на эти в полтора раза подоржавшие могу купить. Но у меня есть старая машина. И я руководствовался тем же принципом. Я занял у родителей, мне надо отдать долг. Я на удивление когда разместил в Инстаграме объявление, что скоро будут продавать машину, получил первый комментарий от мамы, а ты задумался, нахрена нам сейчас эти деньги? У тебя есть классная машина, десятилетняя, но ты знаешь ее историю, ты знаешь, в каких там передрягах она бывала, это не утопленник, ну ты в этом уверен, да? И ты сейчас что, продашь ее за 800 тысяч, а через неделю ты за миллион ничего подобного даже не купишь? Сиди, пользуйся, вторая машина на семью, семья расширяется, сиди в этих активах и не рыпайся. Вот. Но у нас уже машины так актив начали рассматривать. Ну, хорошо. Не актив, а в... в имуществе. Ну ладно, ты рассказал истории, там свои, привел примеры, да. это очень хорошо. А все-таки я еще раз повторю вопрос. Вот есть деньги, куча денег, за Ну, какая-то кучка. Так. Ну, вот снял человек деньги, там, 5 миллионов, грубо говоря, например. Да. Сейчас покупать квартиру или потом? Вторичку но сейчас, но адекватных людей, которые не задирают. Вторичку, вторичку, вторичку. сейчас, но адекватных. Но если ты решаешь задачи, мы же, мы же с тобой что говорим? Если ты решаешь задачу, вот были у сохранение. тебя деньги, если у тебя задача сохранение. расшириться. Сохранение нет, денег. Нет ни про расширение, не про приобретение, если жить ну, негде, а вот сохранение. Не знаю. Мне нет ответа на этот вопрос. Нет. Я не знаю, что это Ну, как бы, те, кто верят в, что в то, что это все закончится, те, кто любят на низких этих, ну, купите акции Сбера. Ну, Сбер у нас вроде там 70% американской долей, но НАТО сама себя топить не будет, наверное, ну, Америка, да? Поэтому как бы акции эти когда-то откатятся. Скорее всего, в Возримом будущем. Те, кто... Я почему остался в недвижимости? Ну, вот я, уступку, да? Я же тоже мог выйти в кэш и вложиться по 20 годовых. Я уверен, что то, ту квартиру, которую я сейчас продаю, 20 к цене своей не прибавит, к рыночной. Но я рынок недвижимости на пульсе держу 24 на 7. Я хотя бы понимаю, что в нем происходит и как в случае чего действовать. И я понимаю, что, держа его на пульсе вот так, за один день моя квартира не превратится в тыкву, как это может быть с любыми акциями, в зависимости да. от любых внешнеполитических котиров. Поэтому, если ты вы… Ты -то тоже ве веришь в формулу, что недвижка – это надежный актив? Нет, это, это уже не актив, это инструмент сохранения денег. Инструмент. Особенно, если ты умеешь вовремя реагировать на внешние обстоятельства и правильно им распоряжаться. Резюмируя. Ну, ну, в общем, друзья, да. а, собственно да. говоря, если… Вы стоите перед выбором, покупать, не покупать. Все зависит от той ситуации, в которой вы находитесь. Но ну, вот Паша привел два примера, три, четыре, даже не знаю, много примеров привел. Поэтому если вы стоите перед такой ситуацией, ну я не знаю, обратитесь к нему, к другому риэлтору, кому хотите там. Но мне кажется, нужен такой человек, который ну как-то действительно держит руку на пульсе, он как-то адекватно оценивает и может вам рассказать просто, ну что может происходить, не спрогнозировать, потому что сейчас ничего невозможно спрогнозировать, а по крайней мере свою точку зрения профессиональную высказать, и выложить, озвучить рекомендации Да и что важно, каждая ситуация она уникальна, то есть, то, то есть нет такого пришел купил, то есть всем одного совета не может быть. Ну, собственно говоря, на этом заканчиваем. Всем спасибо. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Паша всегда отвечает э, на моем ютубе, на комментарии, на ваши комментарии. По крайней мере, он старается это Даже делать. если там пишет застройщик, чего пока не происходит. Даже так. В общем, всем спасибо. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, если вам эта тема интересна. Тогда вам будут приходить уведомления о новых выпусках. Ну, собственно, все. На этом всем пока.